Спасибо компании Опора за предоставленные услуги, сделали за меня всю работу. Я очень сильно доволен, что избавился от долгов и теперь могу начать жизнь с нового листа. Я думаю, все будет хорошо.